Добрый день, меня зовут Екатерина Рибур, я из Украины, с недавнего времени живу во Франции. Вот. О семинарии узнала из интернета от своих друзей, которые публиковали невероятные фотографии, видео о ныряниях зимой, о упражнениях, И я завидовала тому, что у меня нет такой силы воли потому что очень сложно, когда ты один, допустим, или в семье, в своей повседневной жизни придерживаться определенной системы, определенных правил, ритуалов и так далее. Вот. И э, мне сейчас 44 года, и пришло время задуматься о том, как я буду жить дальше, еще ближайшие 40 или 50 лет, То есть для меня важно все-таки сохранить молодость, красоту, здоровье, силу, чтобы наслаждаться семьей, наслаждаться жизнью, путешествиями, чтобы заниматься спортом, чтобы быть активной, чтобы не быть обузой своим детям, и радоваться, и процветать. И поэтому мне было очень интересно именно узнать о системе, которая позволяет всей семье, делать что-либо регулярно, поддерживая друг друга и вот быть в хорошей форме много-много лет. Вот, то есть я даже особо не знала никакой глубокой информации о семинаре, потому что когда я смотрела пару видео, мне представлялось, это в виде каких-то просто физических упражнений. То есть я до конца не осознавала, что это насколько это глубоко. Вот, и просто приняла для себя решение поучаствовать таком интересном мероприятии, еще и на Кипре, еще и весной. Очень много факторов совпало, время, место и так далее. Вот. И, и то, что здесь произошло, это действительно ну, что-то необыкновенное. Это удивительно, потому что это превысило все мои ожидания. Эта информация, которую я получила, это на самом деле система, которая позволяет ежедневно, превращая свой стиль в жизни, в определенное, то есть направляя свою жизнь в определенное русло, позволяет получить все то, что я, ну, о чем я мечтала. Потому что это и питание, и определенный подход к голоданию, и закаливания, и упражнения, которые позволяют не просто содержать наше тело в красоте, и здоровым быть, да, а позволяют на глубинном уровне прорабатывать такие мышцы, которые не работают при обычной физкультуре, которой мы постоянно занимаемся, но не достигаем такого эффекта. Вот, поэтому это действительно ну, что-то невероятное это нужно узнать всем, я считаю, я приеду сейчас и буду рассказывать друзьям обязательно, они уже пишут, им интересно, вот, поэтому я очень хочу, чтобы мой любимый муж занимался, обязательно моя дочь, наши младшие дети, чтобы мы вот были в едином таком ритме, единым организмом, жили в этой здоровой, красивой, прекрасной системе, вот, и что очень важно, что... Здесь можно получить поддержку, постоянную поддержку тренеров, организаторов, мастера. Ты можешь приехать на семинар еще раз, повторить то, что не понял, выйти на новый уровень. То есть эта система выстроена таким образом, что человек не остается один. То есть есть дополнительная мотивация, есть дополнительная поддержка. Я встретила здесь удивительных, потрясающих людей с разных концов мира моей там родины россии там где я родилась когда-то давно мы настолько сдружились мы настолько сплотились это люди невероятные которые именно ищут ищут что-то в жизни чем-то интересуются, которым не интересно сидеть на диване и просто смотреть телевизор благодаря тому что наша программа была рассчитана на 10 дней мы успели все мы успели и получить теоретические знания, и попрактиковаться. Нам поставили полностью технику движения, показали точечно, как работать, что нужно делать дома. Мы получаем видеоподдержку, видеопражнения, и можем дальше практиковаться уже сами. Мы посетили невероятные места. То есть у нас хватило времени на все. Мы купались, мы загорали, мы гуляли, мы знакомились с кухней греческой. Мы знакомились с людьми, мы общались. И после вот практического семинара мы, мы посетили необыкновенные места, такие, которые, ну, я не знаю, я никогда бы не узнала о них, если бы я ехала сюда одна. Невероятные люди, которые все это организовывали, сопровождали нас, показали нам такие уголки, такие замечательные места, что это просто не объяснить словами, это нужно только видеть. Монастыри, леса, деревья, горы, реки. Мы объехали весь Кипр. Это... это... манифика.